привет ребята добро пожаловать на канал сегодня будет разбор моих сделок за вчерашний день сразу вам напомню то что это продолжение разгона депозита с 1000 до 100 тысяч долларов на данный момент у меня на балансе четыре с половиной тысячи долларов маленькими шагами но уверенно пока идем к моей цели и если кто-то не знает то все мои сделки абсолютно все вы можете посмотреть на канале вот подряд их смотрите все мои сделки я разбирал также если кто-то не знает у меня есть телеграм-канал где я подробно в режиме реального времени делюсь всеми своими сделками это не в коем случае не сигналы. и не хочу вокруг себя собирать какое-то общество хомяков. Это просто, так скажем, чтобы вы понимали, как я нахожу ситуацию, на что обращаю внимание, э, какие у меня эмоции в тот или иной момент. Я думаю, это такой полезный канал, поэтому можете переходить и ссылка будет в описании подписываться. Первую свою сделку вчера я открывал по инструменту AR. Здесь был хороший уровень сопротивления. Давайте обратим внимание именно вот на эту вот картину. Почему здесь я заходил на пробой? Первое, на что я обратил внимание, это хороший уровень сопротивления. К этому уровню мы уже подходили очень много раз я бы не сказал то что это какая-то линия это зона сопротивления также к этой зоне мы подходили еще раньше вот у нас первый подход второй третий то есть в эту зону мы бились уже прям но ну, не один раз также я смотрю на стакан спота вижу небольшую плотность и как раз таки в разбор этой плотности я и хотел заходить также обратите внимание на биткоин пошли очень уверенные свечи на повышение я думал там вообще уже начнется прям какой-то бешеный памп поэтому по сути если биток летит то и все альты стараются вместе за биткоином лететь. Если биток у нас падает, то и все альты в основном также летят за биткоином. По данной ситуации я думаю логика понятна, но здесь смотрите, пока я делаю скриншот, пока я стараюсь написать э, пост в телеграм канале, здесь уже происходит тот самый выстрел и я открываюсь в этой сделке не по самым выгодным ценам. Также посмотрите на стакан спота, э, прям по спреду начинают подкидывать крупные плотности, это значит то, что у нас на этом уровне появляются покупатели, вот снова опять же по спреду на 2000 монет у нас выталкивают эту цену и по сути за этой заявкой можно было стоять и вытягивать какое-то максимальное движение. Опять же смотрите на график, я вам показывал этот уровень сопротивления в пробой которого я заходил, но опять же у нас повыше есть еще один уровень сопротивления. Мы снесли стопы за этим уровнем, вероятнее всего у нас опять же стоп-лоссы есть за этим уровнем, поэтому и тейки я выставлял примерно вот на этом уровне. Прям, чтобы заделать эти стопы, зашел не на большой объем, потому что открывался не по самым лучшим ценам, выставил сразу лимитки, но потом подумал, мало ли у нас будет какое-то прям вообще огромное движение, поэтому я решил просто перетягивать стоп-лосс. Тут как раз таки это движение идет, и я понимаю, блин, э, зря я убрал свои лимитки, потому что по этим лимиткам я бы закрылся. Одну лимитку кинул прям по рынку, ну и вторую часть сделки я просто по рынку закрыл, потому что вижу, горит 1,4%. Это очень хорошее соотношение для меня, потому что я бы стопился вероятнее всего в 0.3, хотя в этой ситуации для меня непонятно. Если бы пошел резкий какой-то вкат, я не уверен бы, что я отступился, потому что эмоционально, но ну, это бы реально мне крыша не нестой. Если вам показать эту сделку по дневнику трейдера, выглядит она примерно вот так, и было заработано 129 долларов с полтора 1,5%, это очень хорошее соотношение, но опять же я не даю стопроцентной гарантии, если бы сразу пошел какой-то вкат, то что я бы стопился. Вероятнее всего, зная свои эмоции, я бы скорее всего добавлялся в эту ситуацию, это бы мог привести вообще прям к плохим последствиям собственно об этом будет и следующая сделка следующая сделка у нас открывается по такому же принципу но опять же здесь нету ребята такой активности в стакане как по прошлой ситуации но это уже не так важно я вижу уровень сопротивления и хочу заходить в пробой этого уровня очень хороший уровень по стакану ничего интересного биток видим с вами хорошо летит поэтому принимаю решение здесь заходить в пробой этого уровня все вроде логично только я захожу в эту сделку начинается прям очень большой вкат захожу не большим объемом, потому что начинаю понимать то, что, ну, мало ли какая ерунда произойдет, и мне все-таки с депозитом уже 4000 долларов, как бы ерунду не стоит творить. Ладно, там 1000 долларов, еще как, как бы, ладно, ее потерять можно. Есть там 100 долларов, вообще можно согрешить, но когда 4000 долларов на балансе, тут уже решить все-таки не нужно. Идет просто моментальный вкат, цена падает на 2% за 2 минуты. Я тут уже думаю, ну, блин, закрываться в минус 120 долларов мне не хочется, я буду усреднять эту позицию, понимаю, но то, что по объему, я захожу не так много. То есть, по факту, я даже в сделке могу потерять около 300 долларов, это не так сильно ударит по балансу. Но все равно, знаете, появляется вот такая вот жадность. Вчера мне, кстати, многие ребята скидывали свои дневники трейдеров. Если кто-то не знает, у меня есть бесплатное обучение. Там никому ничего не нужно платить, и там просто иногда выходит рекламка. Собственно, выходит реклама, но для вас это все бесплатно. И здесь я попросил ребят сделать дневники трейдера. Точнее, я не попросил, я лично сам веду дневник трейдера. Вот эти вот все мои сделки, которые я публикую в телеграм-канале, это и есть, отчасти дневник трейдера. Просмотров на постах больше 16 тысяч, а по факту прислало дневники всего лишь 40 человек. Мне лично это хорошо, потому что меньше нужно проверять, меньше нужно уделять этому внимания. Но вы вот спросите, почему на трейдинге многие не зарабатывают? Да вот, блин, просто наглядный пример. 16 тысяч человек смотрит запись и всего лишь 40 человек готовы действовать, которые реально ведут дневники, которые смотрят за своими ошибками, которые пытаются что-то изменить. У некоторых реально на самом деле такие интересные дневники ты просто открываешь его закрепленное сообщение блин дурак типа не лезь в эти ситуации блин дурак не усредняйся один человек я вообще видел он настолько идеально торговал там постоянно плюсы плюсы а потом просто один день он начинает просто дико усреднять усреднять позицию и все он ликвидируется вот так вот ребята бывают поэтому всегда э, ставьте стопы вот есть такая вот тема происходит для чего я выгружаю такие видосы да чтоб вы понимали эти ошибки вы думаете у меня депозит 4000 спасло бы да нет если бы сейчас тут просто свеча упала на 10%, а в любое время по битку сейчас может произойти пролив, я бы просто ликвиднулся на 4000 баксов, но опять же это нужно понимать, если у вас это последние деньги, это прям конкретно ударит по психике и потом э, старайтесь заработать не заработать, у вас просто голова будет по-другому работать, вы будете все хотеть отбить свои деньги, из-за этого вы будете себя копать все больше и больше яму я в этой теме был, я и брал э, те самые, ну не кредиты, я брал в долг и что вы думаете, я только больше и больше себя закапывал, и вроде старался как бы нормально торговать Но когда давят эмоции, торговать нормально, ну просто невозможно В данной ситуации я вам все это рассказываю Но сами, как видите, я усредняюсь Дальше добавляюсь в эту позицию По объему уже на тысяч Было изначально 6, уже 11, ну в целом неплохо Немного перенес цену открытию Ну а снизу я вообще начал добавляться Потому что я смотрю, биткоин находится на уровне Тут у нас небольшое затухание Возможно, славлю ту самую коррекцию И закрою эту позицию, ну хотя бы в ноль По итогу цена на самом деле начинает отрастать Выходит в зеленый пн я сразу фиксирую эту сделку мне уже не важно было заработаю я не заработал мне важно было выйти так скажем сухим из воды вот в данной ситуации потому что если бы я тут начал пересиживать я вам просто сейчас наглядно покажу что сейчас с этим графиком вот я вот здесь вот э, заходил в пробой вот здесь я усреднился, и здесь я вышел вы представьте если бы я не вышел но ну, это блин но ну, ребят пересиживать такую ситуацию минус 7 процентов это депозит есть 20 плечо его никак не хватит но ну, понятно я торгую не на 20 получается где-то максимум пятое плечо но во всяком случае как когда вы заходите, и вы заходите на весь депозит 5% с 20, причем это ликвидация. Но у меня, понятное дело, не было ликвидации. Понятно, я бы тут еще усреднил. Средняя цена бы у меня где-то, ну, я не знаю, где-то здесь бы была. Возможно, я бы там еще как-то вышел бы сухим из воды. Но я вам так делать не советую. Не усредняйте, всегда ставьте стоп-лосс и не будете знать беды. Потому что вот в канале по обучению я просто смотрю наглядно. У всех, ребят, блин, одни и те же ошибки. Только одни Делают стоп-лоссы и зарабатывают, вторые не делают стоп-лоссы, потом рано или поздно теряются на, на ликвидациях. Я надеюсь, это все-таки не моя участь. Я с этим, блин, борюсь. Уже сколько лет и я в трейдинге, но все равно я это стараюсь победить. Рано или поздно я это побежу. Наконец-то смогу с холерика перейти в сангвиники. Знаете, холерик, который научился контролировать эмоции, это есть сангвиник. Поэтому... Лучше никуда не спешите, ставьте стопы, не будете знать бед, будете нормально торговать. Итого, по этой сделке было заработано плюс 74 доллара, это очень такая глупая сделка, но во всяком случае получилось выйти сухим из воды, плюс 74 доллара, очень грамотно, очень хорошо, не скажу то, что очень грамотно, но во всяком случае это плюс. Получилось за день заработал 203 доллара, за эту неделю 665 долларов, на данный момент на балансе 4569 долларов, обновлю страницу для тех, кому это нужно, также покажу историю сделок это также нужно потому что есть такие люди, которые пишут в комментариях ты вроде и стараешься доносить вот какую-то полезную информацию, но все равно находятся люди, вот знаете будешь ты сидеть на печи или там где-то чилить в каком-то заведении многие тебе, вот ты тусуешься, ничего не делаешь, вот посмотри на соседа он там добивается бизнеса всяких, короче обсуждают да, а потом ты добиваешься каких-то результатов они такие, о смотри зазнался, уже там как бы даже на тебя внимания не прощат короче, блин, ребят, в нашей жизни такие приколы, то что просто ты делай, тебя будут обсуждать, не делай, тоже будут обсуждать. Вообще, тебя будут не обсуждать, если ты там... Все равно, ребят, даже если будешь в этой вот коробке под землей лежать, все равно люди будут там чокаться бокалами и когда-то тебя вспоминать. Поэтому, ребят, не переживайте, если вас обсуждают, это уже хорошо, знаете то, что вы... Выше других, все, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь это видео для вас было полезным, обязательно оставляйте свои лайки и комментарии в комментариях, ставьте вот этот вот колокол, чтобы вы не пропускали новые видосы, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.